Вашему вниманию мотоцикл GMAX 200. Модель 2013 года, абсолютно новая. На ней установлен двигатель 200 кубов. Здесь порядка 17 лошадиных сил в моторе. Двигатель воздушного охлаждения. Двухклапанный. Вот. Установлена коробка пятиступенчатая, классическая. Первая вниз, остальные вверх. Сзади стоит дисковый тормоз. Однопоршневой суппорт. Моноамортизатор. Впереди стоит уже двухпоршневой суппорт, тоже дисковые тормоза. Вилка телескопическая. Модель двухместная, очень удобные ручки для заднего пассажира. По поводу приборки, приборка достаточно информативная Все электронное, спидометр электронный, электронный тахометр Датчик топлива Шикарный свет Диодные повороты, они вот такие вот модные